старайтесь ложиться как можно позже, вставать даже там в 10-11 часов утра, ложиться там час-два, вы должны знать, что рано или поздно у вас начнет увеличиваться вес раз. Второе, у вас будет увеличиваться холестерин. Третье, скорее всего, начнут изменяться гормоны. Какие? Половые, как правило. Это же может привести к дальнейшему появлению еще и психических заболеваний. Почему? Именно в ночное время, начиная с 10 часов вечера и до 4 часов утра, у нас выделяется 3 а это то вещество которое в дальнейшем должно создать наш гормон радости В случае если человек соответственно ложится в два часа то гормон выделяется у него только до трех часов таким образом одного часа выделения гормона для того чтобы восстановить процесс радости в нашей жизни недостаточно именно поэтому